сделка закрылась плюс 21 доллар на балансе до этой торговли было 1214 долларов после этого пополнял свой аккаунт еще на 1750 долларов теперь давайте сложим эти суммы 1750 плюс 1214 плюс 21 получается 2985 по сути такая сумма у меня должна была оказаться именно на балансе но здесь на 400 долларов больше давайте сегодня я вам расскажу наконец-то всю правду также расскажу одну интересную схему заработка на фьючерсах также я вам напомню то, что это уже 90-й день когда я инвестирую в криптовалюту каждый день по 25 долларов. Сегодня видео будет максимально полезным, поэтому сразу прошу лайк авансом. Если видос вам не понравится, если он вам будет не полезен то в конце лайк спокойно можете убирать. Теперь давайте уже перейдем собственно к статистике. Я открыл свой PNL за ноябрь и мне стало интересно сколько я вообще заработал. Тут я вижу сумму почти 1000 долларов вижу то, что 7 и 8 было заработано 202 доллара и 311 долларов. Я же вам показывал другую статистику то что у меня в статистике по дневнику трейдера 121 доллар за 7 число если мы здесь с вами посмотрим это 202 доллара а по дневнику трейдера всего лишь 127 дальше мы смотрим дневник трейдера за 8 число всего лишь плюс на 21 доллар это та самая сделка с омг на стриме если кто-то не понимает о чем вообще речь в этом видео то советую вам посмотреть два вот этих вот видеоролика здесь я открывал сделку по омг и здесь я вам уже показал результат по этой самой сделке она закрылась у у нас в плюс 21 доллар но если мы обратим внимание на пнл на бинансе то здесь у нас 311 долларов и мне самому даже стало интересно я даже не знаю почему ни один из подписчиков мне об этом не написал но стало интересно откуда у меня получился такой заработок и откуда на балансе нарисовались лишние 400 долларов когда я начинал свою торговую сессию у меня на балансе было 1214 долларов первые свои сделки я открывал в нормальном эмоциональном состоянии все было максимально грамотно но после того как у меня эмо эмоции уже начали вверх, я открыл уже не совсем правильную сделку, начал пересиживать убытки и постоянно усреднять свою позицию. Для этого мне нужно было пополнить свой баланс еще на 1750 долларов, чтобы меня не ликвидировало и вытянуть плюс с этой самой сделки. Если мы посмотрим, как она была открыта, первую позицию я открывал уже в этом месте и после я уже постоянно усреднял вот эту самую сделку, чтобы средняя цена у меня получилась примерно вот в этом вот месте. Как раз таки здесь я зафиксировал эту позицию в плюс 21 доллар, но если мы с вами обратим внимание на баланс, то здесь у меня находится 3425 долларов. Мне на самом деле стало интересно, откуда появились у меня эти деньги. Плюс я смотрю, разница у меня стоит между PNL, между дневником трейдер Не понимаю, откуда у меня лишние 360-400 долларов. И тут я начал разбираться. Начал копать полностью историю транзакции, историю вообще каких-либо переводов. Мало ли кто-то сидел на моем аккаунте. Я вообще этого мог не заметить. И кто-то там не заработал 300-400 долларов. Как вы помните, по этой сделке была довольно таки интересная ситуация то что у нас была большая разница между стаканом спота и стаканом фьючерсов и теперь здесь уже начинается ребята самое интересное в стакане спота у нас ценник был 17 и 8 в стакане фьючерсов 16 и 3 получается то что здесь у нас ставка финансирования отрицательная почти на полтора процента если у нас получается разница в меньшую сторону то это у нас отрицательная ставка финансирования если у нас идет разница но уже в положительную сторону если бы здесь к примеру было 18 долларов да, ну тут 17 8 а здесь 18 это было бы положительная ставка финансирования либо как это сейчас называют фандинг теперь переходим в историю транзакции выбираем именно те даты которые нас интересуют и выбираем сбор за фондирование позиций оказывается ребята из-за того что я сидел в этой сделке из-за того что там был вот такой вот огромный разрыв между стаканом спота и стаканом фьючерсов я еще дополнительно зарабатывал на сборах за фондирование позиций возможно это есть та самая схема на которой многие многие Могут зарабатывать. Вы можете находить вот такие вот стаканы, именно такую вот ситуацию, где большая разница, большой фандинг, и вы на этом, возможно, можете зарабатывать. Здесь в чем фишка? Если у нас цена в это время начнет расти, мало того, что вы будете зарабатывать на росте именно вот этой вот монеты, так вы еще будете зарабатывать на сборах за тот самый фандинг. Здесь, ребята, какая получается ситуация? Если у нас идет разрыв в минусовую сторону, то шортисты платят лонгистам. То есть тот самый процент разницы между спотом и фьючерсов шортисты платят лонгистам. То есть у кого-то из шортистов вот эта сумма вычиталась, да, а мне она добавлялась. Если бы у нас разрыв был уже в плюсовую сторону, да, то скорее всего вот эти вот деньги я бы платил уже шортистам. Те люди, которые шортили, а я был держал лонг эту позицию. Поэтому на этой сделке я на самом деле ребята заработал не 21 доллар, а почти 400 долларов. И те ребята, которые пересиживали также вместе со мной быток, возможно также такой вот хороший кэшбэк. Я лично этого вообще не знал, мне просто сразу стало интересно, почему такая разница между дневником трейдера и PNL на Binance. И в общем, вот такую вот тему я нашел. Поэтому это неплохая такая схема для заработка. Я, конечно, еще точно не знаю, как этим всем пользоваться, но это вам повод задуматься и пересмотреться к этой теме. Потому что на самом деле я просто держал эту самую позицию. Эта позиция была у меня просто в нуле. И если бы я ее до сих пор не закрывал, да, бы я пересиживал там убытки, но вы понимаете, я бы на этих сборах заработал нормальные на самом деле деньги потому что потом на самом деле по этой монете фандинг составлял 2 процента вы представьте у меня была позиция на 23 тысячи долларов 2 процента это 400 долларов то есть постоянно я мог ждать вот эти самые сборы они происходят вот как вы видите в 3 часа в 19.00 и в 1.00. я мог просто дожидаться этого времени и постоянно фиксировать по 200 300 долларов на этом самом фандинге на разрыве между фьючерсами и из потом вот такая вот ребята получилась у нас ситуация лично сам не знаю знал то что такая фишка есть и всегда вы можете наблюдать за этими ставками и здесь вот есть информация и ставка финансирования в реальном времени здесь вы можете посмотреть актуальные ставки они плюсовые минусовые вот к примеру по суше у нас 005 получается в процентах то есть очень маленький разрыв а вы представьте я вот сижел по ОМГ и там разрыв был два процента то есть два процента и эту разницу именно я как раз таки получал вы здесь можете находить вероятнее всего такие вот монеты и торговать на этих монетах я опять также вам ни в коем случае это не советую, не рекомендую. Просто присмотритесь. Это такая тема, возможно, интересная, на которой можно зарабатывать. Я просто раньше вообще об этом не слышал. Первый раз с этим сам столкнулся, поэтому решил также рассказать вам. Потому что казалось бы, позиция вроде была убыточная. Заработал всего лишь 21 доллар. А на самом деле эта сделка просто была неким таким, знаете, подарком. Когда да, ты сидишь, волнуешься, переживаешь, но у тебя идет отрицательный фандинг, и тебе за это падает вот такие вот хорошие, грубо говоря, проценты. Поэтому, ребят, не финансово совет, просто знакомьтесь, возможно где-то есть более подробные видеоролики может я сделаю более подробный если вы там набросаете, я не знаю, полторы-две тысячи лайков, ну ладно, я тогда сяду, уже сам разберусь в этой теме и более подробно вам возможно расскажу, также оставлю ссылку в описании, что такое вообще ставка финансирования, как это вообще работает, кто кому платит, чтобы вы уже также могли с этим более подробно знакомиться, тут оказывается уже есть более подробная статья от самого Binance, здесь уже полностью все максимально подробно расписано, но я вам рассказал простым языком, если у нас разница идет между спотом и фьючами на 1%, если идет минусовую сторону, то шартисты платят лонгистам. Если у нас идет в плюсовую сторону, то лонгисты платят шартистам вот эту самую сумму, которую я вам показал, которая есть у меня в историях транзакций на сбор за фондирование. Также, ребята, так как это у нас 90-й день, я записываю это видео намного-намного заранее. Как вы видите, 10 числа пишу этот видеоролик, чтобы вы также не скучали. Вот мой э, технический анализ по этой монете. Здесь у нас огромнейшее накопление, после которых мы неплохо Вышли первую свою покупку по реплу Я вам уже показывал, у меня было примерно по 20 центов примерно покупал вот в этом вот месте и здесь я уже показывал свои разгрузки сегодня мы добавим ее еще вот в этот вот портфель она у нас уже есть на 50 долларов но сегодня еще добавили на 25 долларов очередных именно эту монету поэтому ребят переходите в телеграм канал там будет более подробная информация не только по портфелю там мы рассказываем про инвестирование в ICO, про инвестирование в IPO. там у нас много чего интересного то что у нас на ю уже не выходит также ребята хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку за то что вы каждое видео поддерживаете Пишите комментарии, ставите лайки, дизлайки неважно что, главное, что вы проявляете Некую активность, это помогает каналу расти Давайте подпишемся Добьем уже наконец-то соточку до этого Нового года Я конечно не уверен, что это получится Но во всяком случае с вашей поддержкой все должно получиться Также я вам показал Свой открытый ПНЛ за ноябрь Получается то, что я уже заработал почти 1000 долларов 400 долларов вот так вот с воздуха Мне оказывается прилетело Но сегодня мы с вами во всем этом разобрались Я на самом деле, ребята, был удивлен То, что ни один из подписчиков из хейтеров не начал прикапываться к этому. Если бы он придрался, да, я бы сам вот такое не понял, потому что я вроде показываю все открыто, каждую свою сделку, а тут сам начинаю смотреть и такой блин, а что за нестыковки, откуда 400 долларов на самом деле на балансе. Я уже лично сам немножко испугался, потому что подумал, мол, или кто-то получил доступ к моему аккаунту, и там начал как-то мне в плюс торговать. Ну, во всяком случае, ребят, вот такая вот у нас сегодня получилась ситуация. Думаю, видео вам было полезным, вы для себя что-то подчеркнули, что-то найдете, возможно, кто-то для себя и построит вообще заработок вот на этой всей теме. Так что всем, ребята, огромное спасибо за поддержку, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем пока!